Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас плановое заседание Совета безопасности. Однако в повестке дня стоит важнейший и системообразующий, по сути, комплексный вопрос. Речь пойдет о перспективах развития военной организации России до 2015 года. Мы с вами неоднократно эту тему обсуждали. У нас есть соответствующие планы, выработанные, принятые, но ход развития... В стране ход развития военной реформы, перспективы развития экономики, они диктуют нам необходимость постоянно возвращаться к этой теме и так или иначе ее корректировать, эту программу. Вы знаете, мы, как я сказал, постоянно обращаемся к базовым проблемам военного строительства, утверждены и реализуются основы государственной политики в этой сфере. А возросшие экономические возможности позволяют нам все увереннее направлять весомые ресурсы на модернизацию вооруженных сил. Благодаря совместной работе нам удалось продвинуться в решении многих насущных задач. Идет оптимизация структуры вооруженных сил и их численного состава. Отмечу также очевидные успехи в организации оперативной и боевой подготовки после долгого, слишком затянувшегося... Перерыва начали регулярно проводиться масштабные учения армии и флота. Есть подвижки в формировании современной системы социальной защиты военнослужащих. Вступили в действие новые положения об обеспечении личного состава жильем на основе ипотеки. Хочу отметить: я сказал, вступили в действие новые положения. Положения вступили в действие, но реально пока. Военнослужащие вряд ли ощутили это на себе, что это все эффективно заработало. Это еще предстоит сделать. Нужно понимать, что мы решили только самые насущные, самые острые проблемы и вопросы. По преимуществу тактические вопросы модернизации. Фактически лишь стабилизировали ситуацию. Сегодня наша задача ⁇ это переход к этапу нарастающего развития всех компонентов военной организации. К развитию на основе действительно долгосрочной стратегии. Такая перспективная программа должна опираться на четкое понимание многих действующих сегодня факторов и быть адекватной динамично меняющейся обстановке в мире. Необходим точный анализ характера угроз, таких как и международный терроризм, наркотрафик, техногенные катастрофы, социальные и этнические конфликты в соседних с Россией регионах, да и в нашей самой стране, еще не все проблемы такого рода решены. И, конечно, мы должны одержать порох сухим и для решения других задач глобального характера. Никогда не будем об этом забывать. Исходя из этого, мы и должны четко обозначить приоритеты развития вооруженных сил и всех других силовых ведомств. Важнейшими задачами остаются перевооружение армии, создание современной системы толового и материально-технического обеспечения, разведки, связи. Но ну, сколько раз говорили о необходимости создания единой системы тыла. Вот я говорил, есть у нас очевидные успехи, скажем, в подготовке, в том, что начались учения у нас крупномасштабные, регулярно теперь проводятся. Но многие вопросы, к сожалению, не решены. Из того, что мы раньше с вами намечали. В том числе и вопросы талового обеспечения. Много раз говорили, что каждое ведомство, каждое министерство создает параллельно одни и те же структуры и часто работают неэффективно деньги и ресурсы, которых с вами у нас не так уж и много для решения вот этих задач. Мы тратим неэффективно. Лучше вы личную квартиру купили военнослужащим, чем содержали какое-то заведение, ненужное на самом деле. Наконец, необходимы качественно новые системы мобилизационной подготовки и предоставления социальных гарантий военнослужащих и гражданскому персоналу. Второе, что хотел бы особо отметить: наши планы могут оставаться только планами, если не будут, оставаться реальному, не будут соответствовать реальному потенциалу и. Темпом развития экономики страны, и потому политика военного строительства должна быть абсолютно увязана с программами социально-экономического развития России. Здесь хочу обратиться и к председателю правительства, к руководителям обеих палат парламента, к, социальному, к экономическому блоку правительства. Вот Мы с вами много принимаем решений по вопросам развития военной организации страны. Потом начинаем все это корректировать. В том числе и потому, что экономический блок правительства и правительства в целом недостаточно четко дают нам прогнозы на перспективу развития. Я понимаю, что в сегодняшних условиях развития нашей экономики и мировой экономики это сложная задача, но мы не сможем решать эффективные вопросы государственного и военного строительства, если у нас не будут более четких ориентиров, если у нас не будет более четких ориентиров. И третье. Очевидно, что в реализации намеченных планов потребуется текущий мониторинг, мониторинг должного исполнения всех принятых решений. Именно текущий мониторинг. Мы уже со многими коллегами на этот счет разговаривали. Обязательно в решении сегодняшнего дня запишем и сформулируем поручение Совету безопасности ежеквартальный отчет о проделанной работе под тем решениям, которые будут сегодня приняты.